Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Дмитрий. Добрый день, коллеги. Меня зовут Сергей. Приветим. Салют. Тема нашего сюжета сегодня конвекционный печь Huracan. Для меня это идеальный вариант. Сергей, расскажи о бренде. Чем примечателен, в чем преимущество, для каких предприятий создан? Бренд Huracan производит широкий ассортимент кухонной продукции. Отличается данная продукция качеством, так как при разработке данной продукции использованы лучшие умы и силы инженеров, поваров. Основные производственные мощности находятся, конечно же, в Китае. Угу. В чем... Преимущества конвекционных печей. Сама технология конвекции представляет из себя движение горячих потоков с помощью вентилятора внутри рабочей камеры mm -hmm. оборудования. При наличии конвекции в печи продукт равномерно прогревается со всех сторон. А вот э, есть у Хуракана всего три модели в ассортименте. Вот чем отличаются друг от друга? Количеством уровней, mm -hmm. габаритными размерами, э, расстояние между направляющими и размерами внутренней камеры. А вот смотри, такой момент. Я являюсь, допустим, являюсь владельцем кафе небольшого в регионе. В основном делаю мясо, рыбу, пирожки еще хочу для гостей сделать бизнес-ланчу. Вот сориентирую. Вот я знаю, что есть пара томаты, есть конвекционные печи. Что предпочтительнее? Так, а кафе маленькое, да? Да, кафе маленькое и вот в регионе бюджет у меня не очень большой. Вот интересный здесь. вопрос хоть пар конвекционные печи они схожи по назначению но в то же время они разные технически функционально ну и конечно же финансовый вопрос Нельзя. Нельзя. Так. А парконавектомат позволяет поварам на кухне, в принципе, автоматизировать полностью свой рабочий процесс. То да. есть они могут загрузить продукцию, заготовки блюда в парконавектомат, включить и уйти. Угу. Конвекционная печь, конечно, не позволит этого сделать, так как она значительно проще. Но в ассортименте компании Huracan представлена модель конвекционной печи с пароувлажнением, что как раз-таки и позволит тебе, твоим поварам, готовить хлеб, булочки, потому что тесто зайдет, станет более легким воздушным, и так как небольшой ценовой сегмент это будет более предпочтительным вариантом для небольших производств. Вот собственно она, данная печь с увлажнений. Угу. Давай посмотрим ее повнимательнее. Значит, четыре уровня. В комплекте есть уже противень, решетка. Так. Вот как раз таки можем увидеть вентилятор, благодаря которому теплый воздух разгоняется по камере. Угу. Механическая система управления. Регулировка температуры, мощности, исключение конвекции и таймер. Ну и, собственно, самое главное. Бункер с водой. Ну, собственно, вот в моем примере эта бы печка подошла идеально. То есть здесь можно выпекать и мясо, и рыбу. И благодаря э, конвекции, пару увлажнению делать нежные пирожки к завтраку для гостей. И что важно, обратите внимание. Поскольку бункер для воды съемный, то не требуется подключение к воде и канализации. А сама печка, кстати, Сергей вот не упомянул, она подключается к, дву... к сети 220 вольт. Ну, для меня идеальный вариант. Сергей, спасибо за инструктаж. Спасибо, Дмитрий. Если у вас будут вопросы, пишите их в комментариях. Пользуйтесь техникой правильно.